На своей служебной машине в рамках всероссийской акции «Бессмертный автополк» Евгений размещает фотографию своего прадеда Федора Ястребова, который защищал Москву, дошел до Берлина, вернулся домой в родное село Невдольск-Брянской области и продолжил работу в колхозе. Рассказы о том времени и подвиги ветерана передаются в семье Ястребовых из поколения в поколение. Вчера сидел с дедом дома, приехал к нему разговаривали про прадеда, ну, чтобы уж больше, конечно, было информации. Я и так знал, но все равно подчеркнул данную информацию. Дети сидели рядом со мной, слушали, и они впечатлены. И тоже хотят съездить в то же село Невдольское. Также Одинцовские росгвардейцы приняли участие в акции «Поклонимся». Возложили цветы к вечному огню, отдали дань уважения поколению победителей. Мы своим коллективом всегда почитаем память ветеранов Великой Отечественной войны, погибших в годы 41-45 года, а также всегда чествуем ветеранов, которые живы, которые продолжают нас поддерживать. И мы им Желаем крепчайшего здоровья, долгих лет жизни. В таких патриотических акциях принимают участие все отделы вневедомственной охраны Подмосковья. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцово.